Обзор, отзыв на телефон Samsung E250. Данный телефон мне попал случайно, можно сказать. У одного знакомого часто беру телефоны различные. Телефон достаточно функциональный, у него есть в разделе органайзер, будильник, календарь, напоминание мирового время, калькулятор, конвертер, таймер, секундомер. Также есть интернет у него, но в настоящее время у него проблемы с сертификатами, как и у всех старых телефонов. Интернет работает у него достаточно прилично, можно пользоваться даже в, современной... в современном мире, потому что он поддерживает ЕДЖ, как я понимаю. конечно все-таки не сравним со смартфонами современными набирать текст как вы видите достаточно удобно Но иногда бывают проблемы конечно Вот мы нашли наш самый любимый сайт Helpix гугле. чтобы было видно лучше. По какой-то причине он не открывается. Непонятно почему. Поддерживается нормально. Интернет в телефоне все-таки. Ну, сайты для мобильных телефонов более менее открывались нормально. Когда я открывать. Но... Так что касается сообщений, у него есть поддержка MMS, email, клиент присутствует также. Его надо настроить он не настроен. Насчет флешек. У телефона есть разъем для флешек, как я понимаю, поддерживающий горячую замену флешкарт. Но почему-то иногда он просит отформатировать флешку после того, как она на горячую установлена. По какой причине, я не знаю. Сейчас установим флешку на него. Что касается не очень хороших, особенно силеновых телефонов, так это то, что он с флешки данный телефон не умеет устанавливать ява приложение то есть как видите не поддерживается как JAD файлы вот это JAD файлы так и jar файл не может он устанавливать со внутренней памяти то есть он может устанавливать приложение только браузером из интернета как я понял ну возможно и с компьютера как-то можно ставить точнее это Точно с компьютера как-то можно ставить, но это уже сложно. Плеер у него достаточно приемлемо работает, как я понял. Ну вот видите, выбирать не очень удобно песню. Приходится в каждую папку отдельно заходить. Что касается и громкости. Внизу. Громкости, коды какие-то есть на громкость, но я чуть-чуть попробовал, поменял громкость С 12 на 14, поменял а и всё. У плеера есть какая-то музыка интересная, как видите. Еще неприятная у него особенность это старый разъем у него Достаточно в настоящее время непопулярный Вот видите это в настоящее время это не, не такой даже который у некоторых Samsung а более современных есть а вообще это старый разъем самсунговский И еще USD команда иногда некорректно отображаются почему-то у него. Я не знаю почему так происходит, но иногда происходит. Возможно это от сим-карты зависит, может новая сим карты не поддерживается нормально. Вот видите вместо нормального ответа какая-то фигня пришла. Что касается телефонной книги, тут все достаточно нормально, все сделано, тут достаточно функционально все. И вот приложение. Насчет приложений. Тесты я уже показывал, как проходит. И тут можно проверить еще как будет работать бомбус. Приложение для работы в интернете для обмена сообщениями. Достаточно удобное приложение. сколько памяти свободной во время работы приложения 434 свободный из 900 килобайт всего 900 килобайт логин failed пишет по какой-то причине возможно проблемы с паролем не знаю не важно вообще ну интернет в принципе работает в приложении как и понял Просто Так на телефоне было установлено множество игр предыдущим владельцам. Я не знаю, кто это был. Вот. Различные игры. Можете посмотреть, что они в принципе хорошо. Если игра для этого телефона была, то оно, в принципе, нормально работает на нем. Ну, я вот эти игры не играл, я не знаю, о чем они даже... Наверное, в свое время было интересно в такие игры играть. В танк даже игра какой-то. танчики. чем-то напоминает игру на денде так в общем для развлечений в принципе непретязательных парней по подойдет также есть фоторедактор диктофон качество диктофона еще не проверял как видите ограничение на размер для MMS можно установить для ML 1 час. Максимум один час получается. Продел записи. Качество работы диктофона. Сейчас проверим, каким образом работает Качество работы диктофона. В принципе, нормально работает диктофон. FM радио проверить не удастся, так как у телефона, как я уже говорил, старый разъем. А 3,5 мм у него в принципе нету. То есть у него просто разъем старый и все. И, и разъем под флешки. Больше ничего у него нету. Так. Что еще не посмотрели тут? Настройки достаточно необычный интерфейс мне кажется потому что вот эти вот всплывающие подменил я вот в других телефонах такого не видел тут можно настроить подсветку дисплей яркость вот это на всю яркость как видите он достаточно ярко может работать если изменить на максимальный ну, в принципе, интересный телефон, но не актуальный совершенно в настоящее время.